К сожалению, наверное, можно создать много моментов, но реализовать не смогли. Если брать так, то очень хорошо начали, создали сразу моменты, которые, которые надо реализовывать, я считаю. То есть, если команда борется, мы боремся за какие-то задачи, ставим перед собой, создав столько моментов, надо их реализовать. В первом тайме, наверное, минуты 2 до 30, Практически ничего Мозер не смог сделать. Но то, что касается… Как не смог? Мы, в принципе, разбирали его и знали их несильные стороны. Сильные стороны – это борьба, грубо говоря, длинная передача, сбросы, вбегание, быстрые атаки и стандартные положения. В принципе, наверное, они как бы на это и делали ставку что показало даже забив там с ней игры, то есть вот эти вот моменты они часто использовали. И опасные моменты, опять же, в наш город возникали после быстрых контратак их Особенно это касается, там, наверное, второго тайма, больше пенка конечно, поменьше. Но мы создали очень много моментов в том плане и с игры, и с, со стандартов, где не смогли реализовать эти моменты, к сожалению, да, не забили. То есть, если сказать так в целом, то по... Результату, наверное, я недоволен, что касается, например, то, что игры, то более-менее, то есть есть над чем, опять же, работать, где надо иногда убыстрять игру, ну, наверное, вот так прокомментировать. Ну, ответ простой – это травмы. Травмы только из-за этого. Так, понятно, никто бы не менял, то есть просто травмы. К сожалению, к сожалению, травм никуда, и, знаете, такие травмы… Балтыхов, там, понятно, там, задняя поверхность и то. Я пока не могу до конца понять, он отыграл там, 10 минут или там, 15 в этом, никаких особых жалоб не было, правда, сказал немножко побаливать сделали э -э МРТ. На МРТ показалось, что есть небольшое повреждение у но вообще это ну, как бы не то, что как бы, как какая-то неудача в тренировочном процессе, не ему случайно попали в глаз и он пока не может принять участие. То есть ну, в принципе, то, что касается Калинина, то есть он сыграл, была травма у Рома Бегунова не играл, мы его использовали в игре с, с Арсеналом, в принципе, он себя как молодой проявил очень хорошо с позитивной точки зрения. И посмотрели сейчас, что, наверное, из молодых он как бы достоин сыграть, плюс еще Рома, наверное, не 100% был ДП. Ну, я уже повторяюсь, наверное, к сожалению, не так, как нам хочется, идет реабилитация, то есть пока Антон пока он еще не может нам помочь. Ну, в принципе, я ж мы шли так разобраться, то мы все. Я же вам дал комментарий. То есть мы разобрали игру, то есть сюрпризов как таковых не было. По большому счету, я же говорю, вот эти моменты, которые у них, наверное, сильные качества. Это быстрые атаки, переход из обороны в атаку, где они могли воспользоваться во второй там, плюс стандартное положение у аута у них это вообще как угловые приходят. Ну, это мы все разобрали, мы это все знаем. Ну, как вам сказать, естественно, оно всегда будет присутствовать даже даже сейчас по игре. То есть понятно, что болельщики недовольны, что нет результата. Будет все равно предъявлять в том плане, что нету игры, там либо еще какие-то моменты. Хотя если взять по созданным моментам, ну, если бы забили, наверное, нам было бы легче. То есть, конечно, при том, что, что всегда требует результат. Иногда не только как бы мне как тренеру, иногда и ребятам тоже как бы есть моменты, где тяжеловато психологически, то есть, ну, как вам сказать, все равно ты анализируешь и смотришь, если какая-то есть там, доля, наверное, критики, которая потом, после того, как ты проанализировал, ты, ты с ней соглашаешься, если критика просто без почему вы плохо играете, не проанализировав, так не ответишь сразу, то есть, надо всегда проанализировать и понимать. То есть когда да, когда критика по существу после анализа, тогда ты можешь сказать, да, так, то есть, а если она без, без, беспочвенная, наш разно можно. То есть можно, надо стараться не обращать внимания на это. Еще вопросы будут? Еще вопросов нет, всем спасибо. Спасибо.